как открыть рабочую визу в Польшу. Очень многие люди задаются таким вопросом, которые хотят приехать в эту страну на заработки. И поэтому я решил снять обещанный многим видеоролик на данную тему. Всем привет, друзья! Если вы смотрите это видео, значит, это канал Work and Life, и я его ведущий, Антон Белюк. В данном видео я хочу вам рассказать, как вы уже наверняка догадались, о том, как же все-таки открыть рабочую визу в Польшу через агентство по трудоустройству группа Прогресс, на которой я сейчас работаю координатором. В прошлом видеоролике я уже рассказывал вам некоторые вопросы и нюансы, связанные с приездом в Польшу по приглашению. Ну а... В сегодняшнем ролике я вам соответственно расскажу, как все -таки, какие документы нужно выслать нам и как происходит в принципе вся процедура оформления вам приглашения для рабочей визы в Польше. Так что все те из вас, кто заинтересован в данной теме, устраивайтесь поудобнее и вперед. Долго тянуть не буду. Начнем сразу. И начать еще с того, что в первую очередь потребуются фотографии главного разворота паспорта, где ваша фотография, соответственно, и остальные данные. Потом понадобится фотография всех виз, которые есть в вашем паспорте и всех печатей. В общем-то, ну, печати, которые э, отмечаются при пересечении границы э, какого-либо государства, соответственно. В общем, это вы все мне высылаете мейлом. В общем, ну, начнем сначала, как происходит весь процесс. Вас заинтересовала определенная вакансия, вы мне звоните, говорите, у вас нету, допустим, э, на данный момент ни рабочей визы, ни биометрического паспорта. И вы заинтересованы в открытии рабочей визы. хотели бы, вы, чтобы мы выслали вам приглашение на данную работу. Ну, я с вами договариваюсь после этого о том, чтобы вы мне выслали на мой mail фотографии, которые я перечислил выше. И после этого мы начинаем ваше оформление. Потом, опять же, надо будет выслать примерно в это же время деньги то есть о деньгах я уже говорил в прошлом ролике сумму размером 50 злотых именно столько стоит оформление приглашения ну там на меня посыпалось очень много мне посыпалось вопросов там и хейтеры как всегда начали хитерить мол а что ты там поругу в уши заливаешь каких 50 злотых приглашение в Ужонде стоит 30 злотых сделать ну, на самом деле, так оно и есть. Дело в том, что мне сразу поступила не совсем точная информация, что, мол, приглашение стоит 50 злотых сделать. Действительно, приглашение стоит сделать у нас 50 злотых. В Ужонде стоит это 30 злотых, но 20 злотых еще накидывают сверху за сопутствующие расходы. Что значит сопутствующие расходы? Это такие расходы, как поездка агента, который будет делать вам данное приглашение в Ужонд, его возвращение назад, ну и все в этом духе. То есть человек ясно тратит свое время рабочее на оформление вам приглашения, тратит деньги на проезд, на топливо, это все деньги фирмы и вот эти сопутствующие расходы они вливаются в итоге в сумму 20 злотых округленную, то есть в сумме 30 само приглашение в Ужонде, стоимость ну, приглашения Э, как бы там взнос платится в жонде такой и еще 20 за сопутствующие расходы понимаю, что для многих эта сумма неподъемная <laughs> судя по тому, как, какой шквал агрессии начался после того как я сказал сумму не в 30 злотых, а в 50 но блин, если для вас это такая тяжелая неподъемная сумма, то друзья ну тогда я не знаю, чем вам помочь там начали упрекать меня, что я хочу кого-то обмануть, развести на деньги и все остальное. Ну, упрекать вы будете всегда, я знаю, будут всегда, найдутся люди, которые будут упрекать, которые будут, опять же, пытаться уличить меня в каком-то обмане, но я на это уже, в принципе, не обращаю особо внимания, потому что бесполезно, бесполезно. Опять же хочу объяснить, почему сейчас стала с этого года такая ситуация в том плане, что приглашения стали платными. Ведь в прошлом году еще бесплатно абсолютно все делалось. Дело в следующем, что приглашения стоят, как я уже сказал, небольших, но денег. И очень часто были такие ситуации, когда делает приглашение агентства человеку, высылает его в Украину, это приглашение. А человек просто-напросто не приезжает, передумывает или что, или находит другую работу. И пропадают деньги агентства. Ну что ж, надеюсь с этим разобрались. Теперь хочу договориться, опять же, как происходит вся процедура. Как я уже сказал, отправляются мне ваши фотографии на mail. Мы высылаем вам счет нашей фирмы, куда нужно будет от, перечислить деньги в размере 50 злотых за приглашение. И в течение двух недель мы оформляем вам данное приглашение на работу в общем-то, когда оно будет оформлено есть два варианта того, как его вам переслать первый, это отправить вам же на mail данное приглашение в PDF-файле который вы потом можете распечатать в любом месте, где есть принтер просто там заплатив пару копеек либо же отправить вам на почту где вы сможете забрать данное приглашение с почты но лучше будет вариант, конечно же, с mail. Потому что он надежнее и это все гораздо проще и быстрее. Вы просто взяли, скачали PDF-файл на флешку, пошли, распечатали. И, соответственно, открываете себе рабочую визу по данному пригласу. Подведение итогов. Приглашение в Ужонде, оформление приглашения стоит 30 злотых. Плюс заплачивается 20 злотых за сопутствующие расходы, за работу агентства, за разъезды агентов по Ужондам. В сумме выходит стоимость пригласа 50 злотых. Через наше агентство так и через любое другое, я уверен, будет так же, если не дороже. Вот. И вы нам высылаете фотографии, высылаете деньги. Мы вам через две недели, плюс-минус пару дней, высылаем приглашение. Открываете рабочую визу, обычно оформляется рабочая виза около месяца. Едете на работу. Как я уже говорил в своем прошлом видеоролике, не всегда... Не всегда будет факт, что вы приедете на ту работу, на которую изначально приглашение оформлялось. Но в таком случае, если та вакансия будет занята, приглашение просто мы вам переделываем на новое и уже вы просто-напросто едете на другую вакансию похожего плана. Не на, не на такую, как там многие писали некоторые, что, мол, едешь, с, изначально планировал ехать сварщиком по приглашению, а приехал на рыбный завод работать. Нет, нифига. Работа будет примерно такая же, просто, возможно, на другом предприятии. Но это в том случае, если не дождется работодатель вас на ту работу, на которую вы однозначно делали приглашение. Ну, все под более подробно я это разбираю в прошлом опять же видеоролике, ссылка на который появится в конце этого видео в нижнем левом углу вашего экрана также хочу вам Напомнить, обязательно подписывайтесь на мою Telegram, рассылку в Телеграме, потому что именно в Телеграме появляются в первую очередь все мои самые свежие видосы и самые новые актуальные вакансии в Польше. О каждой публикации в Телеграме приходит моментально сообщение на любой ваш гаджет, на, любой, на каждый ваш телефон, на компьютер о том, что там э, появилась новая публикация. И в таком плане вы, и в таком случае вы можете просто посмотреть, прочитать. Вам не надо постоянно мне звонить, спрашивать, стала ли актуальна та или иная работа. Не надо следить там за другими интернет-ресурсами, где выкладываю вакансии. Просто, когда появилась работа, вы будете в курсе, то что она появилась самыми первыми, потому что подписаны на Телеграм. Поэтому очень советую. Это очень полезная штука. Также не забывайте подписываться на мои группы в Одноклассниках и ВКонтакте.